Следующего произведения очень, очень спорное. Все мы привыкли видеть его с одной стороны. Письмо к женщине. Давайте представим, что это письмо читает женщина. Вы помните. Вы все, конечно, помните. Как я стояла, приблизившись к стене.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 Тогда и я, под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть в людскую воду. Тот трюм был русским кабаком, я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучу вас, у вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами напоказ Себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, Что я в сплошном дыму, В разороченном буре быть, с того и мучаюсь, что не пойму, Куда несет нас насрок событий. Теперь года прошли я в возрасте ином, И чувствую и мысли по-иному, И говорю за праздничным вином,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 Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до ламанша. Простите меня. Я знаю, вы не там. Живете вы серьезным, умным мужем. И не нужна вам наша моя да И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда. Под куще обновленные синие. С приветствием вас, помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есей.